Давайте поставим 2 арты, 2 арты нужна, конь и конь, арта, 2-2 ебра нужна, нужна а ля на ушке. ты можешь идёшь, аль? Афлайбер ушёл. 2 совка, 2907 оставьте, все остальное чифтейн останется. Одна арта нужна еще. Я оставлю 2 совки. Мне срочно нужен брат, на арте. Бля, пробуйте победить. Я уже пустынул чифа. Блин, ну мы вообще заходим целью проебать. <связь> В смысле? <связь> Вообще-то <связь> вообще -то выиграть. Торт вставит. Торт вставит. У кого руки прямые? А, ну кто джимает? Что за хуйня? Второй на арте тоже глядет. No Не на... просто определить... Не, уже, у меня 261, если дед на коне пустает. А мы как играем? Так на no ты что, дед stat, уступаешь? Как тогда? Едем так дед сказал, что будет просто смотреть. Не, ну слышу, ну, у нас никто арту поставить не коня может. Коня на Молодец. А а у нас дерьмо-демона нету на арте. А дед заметился, ушел. Игра... Не, в одну игра. Ноу Нэм, бери, бери, бери, чифа, okay. okay. есть чиф? Yes. Тут а смысле, в смысле начну да, смотреть? На телике антенну покрутит, бери, все покрутим. Бери, Савка. Подожди, бэка у тебя есть чиф? Нам нужен чиф, нам нужен чиф срочно. Пока я тебе поменяю. Типа, байка, байка, может. Байка, байка, байка. Байка, возьми возьми меня. Возьми меня. Ничего. Кого меня? Нахала. Да мужик, тут... да, у тебя а нормальное ха -ха -ха. количество очков, что ты? Ко да, мне Алло, дело не бля, в очковом. А в чем? Еще вы уже определились, байка, там. А байка что брать не будете? Так, пацаны, Мама. все готовы, поставьте меня. Нахал. Всё, друзья, всё, сейчас, сейчас, сейчас, Он дед куда подошл. Пимпл. Уступи байку. Да вон нахал не стример. Пусть байк залетает. Так он на чифе. Господи, какие вы издеваетесь. Кого, блядь, блядь, дед, куда ты переводишь, нахуй? Хой Нам же ебры нужны. А чём два ебра же есть, Что происходит? Блядь, я что? Эрротация Ну подставь обратно, потому что там ЛО. Что вы делаете, ёбаный? Что алло, 19 секунд, вы чё, блядь? Дед перекидывает. Я перекидываю. Алло, блин. Нет, нам нужен ЕБР, уже состав поставлен, ты понимаешь? Мы что издевайся? Ебера не поедем. Да? На приколе, блядь. Блять, что вы делаете? Блядь, 7 секунд. все, ничего не трогайте. Все, не трогайте, блять. Алло. Все, все, нормально. Дед, ты что спросил, пиздец. У что-то Все нормально. Все А, нормально в этом подрубили бусты. Что поделать? Ну мы экономим просто. Да, р... рту как... не врубаются. Да все, тихо. Короче, смотри, что мы делаем. Вот сюда едет чифтен, один становится. Один через здесь становится. А вот здесь стоит 27. 27, один чифтен. Вот сюда едут, получается, два совка. Вот сюда едут два совка. Один ебр тут, один ебр тут. Нет, один ебр вот сюда, один ебр вот сюда, один ебр вот сюда. Вот сюда да, вот налево. еще один чиф, вот сюда еще один чиф. Я на ушке сюда. Все остальные чифы один поджим, все остальные чифты, но вы здесь стоите, на дальнейке. Я поеду, время. Вот так, я сюда. А, да, туда. Куда? Я на полку поеду отсюда. А да, да, да. да. код пускай на... поджимает. А на баске нужен чиф? Или нет? На баске один чиф, да, все. все хорошо, чиф. я вот остаюсь. Один, вот один, один, вот да, да, да, я остаюсь. Да, да, я остаюсь. вот тут и один поджимает. Что, два совка сюда едут, ты сказал? Да, на гору. Так бойцы не суетим можно откидать, откидать, играемся, откидать, Понимаешь зушку, что можно? мы не уедем потом отсюда? Сань. Уедете, а можно вот? откидывать их Это я вижу Матрикс давай живи Так Риллианс ты едешь, да? Ну все нас уже отрезают, мы хуй уедем Мммм У а, выставляю... На центре что чифу делать? На центре да. просто выставляйся кидаю вот это все Я шотнику на косарь упало. Командира можно на горочку от красной линии эту чефам? Да, да, да, да, да. Так, едьте чефами разыгрывать. Одного а, чефа а на вверх, а? оставьте. Да, одного чефа а на вверх, а оставьте. А оставьте. Хорош, Матрикс. Поехал. Матрикс, посейвся, слышишь? Почти, Артур, выставляйте вот это, по стоит. Вот сюда вот просто чефа. А Зацять наверх. А, наверх. да, Одного а назад, одного чифа сзади оставьте. Я останусь. Чекаешь? Чекаешь там, наверное? Чекаешь? Да, я еще зацепил сделал зв Здесь Врач. просто стойте приемки и все. Едьте чифами разыгрывайте вот это. Нужно У одного на пол, чифа. Послушайте на меня, вам ху нужно ху одного чфа сюда поджать, одного чифа Атака сюда дает. поджать, остальные тремя стоять сзади. Давай. Нихуя это как? У них вот здесь, блядь, до хера танков стоит. Понимаю. Давай, и давай, вот я я тут хочу. на базе. Они все откидывают. Бекнуть, Засада вообще может быть. Там где не еден. На так это а свелась, да? да Кто да, не да вас сюда, не Вон сюда, вон сюда ты тоже что поедешь? Бля, нет, нет. Не <смешно> получаю, не Они приёмки стоят, не лезьте. Да? <смешно> <Он> флебер, <смешно> <procs>. <смешно> <смешно> Артака да. А вы разве а не можете здесь два совка выйти и его въебнуть ко мне? если он там прокинуть не знаю, может один, может один ну, говорить, что делать, делаем ну, подъедьте туда, посмотрите так, мне вообще не светится, наверное, меня Шарта арта разъебёт, да? да, там у них одна арта а меня это... пожарят зачем, чтобы что? напомню тебе надо за это, светить у тебя же мало Тебе нужно поменяться с кем-то. Вот Я ты... понял, понял. А давай вам нужно Чифа, вот отсюда, Чифа перегнать, вот сюда подкатить. Слышите, вам нужно Чафа Слушайте убейте. меня, сейчас вам, Чифа, сейчас чифа, сейчас чифа, сейчас вот ебри катается. Я сейчас сейчас вы... Чифа, вот сюда подживаете. Джоф, тебе ну нужно да, по красной пройти в гору. Понял, понял, понял, еду. Тихо а Артур, там, это, артур тоже fk. снимайся да, сюда, тихо да. Артур снимайся. Чувак, и можем мне остаться? На а а назад, назад, назад, да, назад. назад, назад. Алло, назад О, уходите, уходите назад. Уходите быстрее, уходите. Там, сон, назад, Чувак, назад. я на чифе остаюсь, слышишь? Оставайся, конечно. Нормальный Мэри, хорош. Вы хуйню, блядь, я же хотел идти зачикать, если отойдите. никого. Клуб, уходи. Клуб, уходи, уходи просто. Или прям на базу. Здесь уже стоит. Местер, Здесь да на, базу, ты, на базу, на базу, на базу. Я просто, я просто отжимаю да, вот этих челов, да, чтобы они не поехали убей. на меня. Вот сорок по полю катается, лом мужики. Они семки будут вот сюда продавляют. Вот этот чиф тоже с базы стенись. Убейте совка, он по полю уже катается. Флабера убейте. О, вот, семя, вот семки да, поджимаются. Сверху, сверху у них. совки катаются. И семки вот поджимаются. Совки падают, убивайте их. Чифы, один чиф, двой, два чифа верните на базу вот сюда. Вот флабер а, катается, 600, Говори, по 600, полю, давай, убейте его у них них три чифа они, ну, они не играют здесь вообще не играют никакую. они просто пока стоят смотрят на меня он Ша поехал! Они поехали сюда! Подъедьте ко, ко мне! Ко мне, Брошу, ко мне, ко мне! Подъедь 4 танка, убейте их! Убейте эти танки. Я вам буду помогать, Нет, заебись! Не заебись! Не заебись. Но, наоборот, позиции стой, стой. Вам нужно вы, вы чекнулся, выиграете лево, мальчика. выиграете бой, мужики. Вы так, ебашь по моим. А, арта, варьер улоди, сюда по КД помогает. Да, да, да, да, да, да, мид, формите, мид, выставитесь отсюда. Не, ко мне, ко мне, быстро! Давайте быстрее, быстрее, да, охуенно. Вы сейчас вы перебьете чипов. Я отсюда буду выливать урон, если что. Если чиф подожмет, ему куда Выйдем, просто дадим вот этого чела, Выйдем да, и убивать, просто дадим, убивайте, хорошо! Вы мил сюда, мил можете фармить, мил фармите. Выходите да, и его да, убивайте просто. Вы выйди, добери, выйди добери! Мид, помоги на Ебре, на Ебре! Назад, я назад, я назад, я назад, я на рейс. Да не говарен, реально живи. Надо на Нидина убить, надо на Ебре убить, У меня 5 секунд, КД. Блять, как ты умираешь, ебери нахуй, Матриц. Умеря давай. Там Анатолий шар вали, блять. Не Чип, иди, не ты, так, ты, не отпускай его слева. Красава вниз падает. Едь просто на него и убей. Нельзя нигде на отпускать. Они там вдвоем едут. На Они катят сюда. Хорошо. Хорошо. О, чифа отсюда. Вот этот чип, переходи сюда. Вот вот окей, окей, окей, окей. У меня пока нет. У меня пока Митя, Митя, Хорош. Нам плюс один. Матин, Матин, подъедь. Подъедь. Еще, еще к нам едет. Еще к нам едет. У них совчеса в мерке подъедут. Вам он нужно. Лево, два чифа, два чифа налево перекатывайте. Два чефа налево перекатывайте. Не, у нас тут заебись. У нас тут заебись. Не может, не Помогите, а он полю катается. Убивай, самого убивай, он даун, он даун, самого убиваю. Тихо, помоги, может, шот дать один. Сверху семера! Рейс, рейс, рейс! Помогите мне. Помогите мне, помогите мне. Амбэй полю катается с актером. Можете убить. Ладно, Красава, ой, э, э, левша КД. Блять, я не пробил в жопу, нахуй. Они да. по полю, вам нужно лево как-то пробовать выиграть. Нахал, кайте, кайте, нахал. Сейчас так, КД. Чё, нам а, надо а выйти, митя, митя, митя, митя, митя, митя, митя, алло, ты тут? Выйти, да, красаву да, да. уебать. Тихо, я надо урона наносить по, по миду. Да уже все, вы долго стоите. Нахал, ну, ты катаешься по полю, сзади, братан. Нахал, ну ты катаешься просто. Забери, ёблёте. Ну я еду. Ну сзади Митя. Митя. Хорош! Битум. Хорош! Пробуйте Хорош. доигрывать, пробуйте доигрывать! Давай красава! Миткин по красаве давай, ты его убьешь! А 700! Убьешь. Просто по 700 дядя! Нахал живи! Хорошо! Хорошо. Нахал подкатывай сюда влез. А есть будешь! Едь вперед Митка сейчас! За труп Мири! А, все, Чувак, я, я к Миду ближе перееду! Нахал, тебе нужно как-то не я, я, я здесь останусь! Хорошо, Рам, едь мид, хорош. Да, я еду, еду. Хорошо. А, ну, на рам, наоборот рам, тебе надо, на чувак, рам, едь пизде этих, едь пизде на уверенность, Дядя, едь пизде, нахал. На под... Послушайте меня, стойте, не облудите. Психа, тебе нужно прикатиться, тебе нахал, блядь, Рам, тебе нужно убить мид мидового чефа, слышишь Хорошо, меня? я в него покачу напрямую на и убью. Варю, ладди, кидай сюда, у них еще Хорошо, три совка хал. живых, блядь. Нахал, я хп, тебе говорю, послушай меня, просто поедь. Блин, они разъебут, я не, тихо, доеду. Тихо, они разве? я не доеду. Я тихо, не доеду. Тихо, просто живи здесь. Ой, блядь. Вниз поступить. Да, да, да, именно так. Блядь, Ляди, свали. Ну вот здесь всех, сначала делать рельеф здесь и целься, вот сюда Рад, вот. Смотришь, здесь уебут отсюда. Аккуратно его доберись. Уебут его, хороший да, рам. Ш... Нахал, тебе нужно ехать, на ехать нужно, слышишь меня? Я знаю, я знаю, я знаю, я сойвлюсь. Есть справа через правую. Я когда вот когда. Да, я знаю. Что, Нахал, тебе нужно разъебать просто два танка этих? Мне кажется, Наташ, сходи сюда. Подожди, тихо, и сколько сам, сам, сам, сам, сам, сам, у соков ХП? 60 100, тысяч. Рам, рам, рам, едь сюда, рам, тебе нужно, тебе нужно без света проехать к нахалу. Слышишь, Они, они а псих за. Они уходят. Заценир той! Нахал, выстрелись против правее, правее, правее. Вот само катит, рам, Блядь. подкатывай сюда. Правее, чекни, нахал. Вам надо три убить, она одна. Да, рам подкатывай, реально. А по так поехал, Да-да, рам, через низ можешь поехать. А психует через лево сюда. Они, на... не уехали. Уехали, они, уехали, на уехали. они уехали. Они уехали, на, на миту уехали. Жартака, а а кда... вот, вот. Ош да. Вон мит удал. Хорош. Хороший сделал, мог не откатывать. Да. Отходи назад, на да. они, а они мид поедут. Стой, стой, стой, стой, дядя, стой, стой, стой, тут, стой тут. Не отпускаешь, ты не отпускаешь. хорошо. Я помогу сейчас. Рам, чек, если никого можешь убороться убить, ее только осторожно, рам. Я юльку не беру, тихо. Вот сюда подкатывай. Психа, подкатывай, подкатывай, подкатывай. Я не буду подставлять. Отсвечивайся а и падай на нее. Просто... А едь, падай, падай, говорю, блядь. Падай, хорошо. Наверх, Только падай, не, падай. не с вертухи не стреляй. Падай, вот, психа, зацель падай. вверх. Быстрее вот. убивай ее. Убивай ее. Просто а ее. упади а упади. А на упади. Хорош! Наверх теперь едь, наверх! А Артур вот сюда едет. Надо наверх! Заткнись! Замолчи! Не надо наверх ехать! Этот буд перекрест, не надо! Психа, подкати сюда, варил блядь, У нас психа нет хп. Надо шотного вот этого забрать. Авария. А, а, а, а, а, а, а, а позицию. Вон красава. 20. Блядь, Я махал, хуйню делаешь, А ты его видишь? Да вижу. Артоль. Да, да, рам, рам быкуй, быкуй на этого 9-7 а, убьет. Пущу. Наташа убьет зи, этого, зи, рам, это. Зи, зи, подожди, подожди. Тихо, встань куст. Тихо, рам быкуй на этого. Быкуй, быкуй, похуй если этот кинет Хорошо. ее убьет Арта. Психа здесь сверху Бля, убивает. псих, тебе вообще не надо за камень уехал, он за камень уехал Да, стоит. за камень уехал, за камень уехал Нахалки сейчас могут приехать Под, Подожди, нет, они, нет уже... они не поедут ко мне Нет, мы можем вот этого вот типа убить С Рамом вдвоем, просто поехать и Нет, нет рам, нет, рам, Рам, Рам, Рам Возьми Рыбан. просто вот так поедет сюда, я да, не да, знаю да, Потому поед, что поед, вот этого поед, чела, да, он да, вообще не да, уезжает Хорошо, да, хорошо да, Возьми Мне чекни, вот Наташа. Да, подожди, вот подожди, нахал встань вот сюда на красную линию. Вот отсюда от башни чекай вот это все однокрасно. Вот именно на красную. Да, окей, давай. давай. А этот совок не мог уйти, вот этот 70 Нет. Или он ушел, или он не ушел. Тут два О, варианта, блять. А как он? Да его чекал? А е он чекал? Е он есть, чекал. Есть, Наташа, есть. есть. Рикошет, Настай, кидай настой, вкус, Наташа, вкус, куст Не кидай, не кидай, не кидай. не кидай, не кидай, рам, Просто едь на него и все, убей его нахуй. Психо, <свеч> выставить Псих Псих здесь отправа от камня в куст. А так, а надо куст занять, да. занять. Психа, быстрее. Занимай куст, свети это. Рамис, чего не получается, что отпускает карту заберет? Она вниз упало. Вниз, вниз походу. Вот он. Тихо, у тебя перейди там. Тихо, тебе надо выстрелиться убить попробует. Да сейчас Рема его доберет, не надо. Вон девять семь. Все, красава, красава. Я самого. Натаха. Руч. А ты карта воду еще КД мне не успеет. Куда можно, 20 нет. секунд. Тиф сверху. Это сзади танк. Бля, да, нормально. Они, да, шотные, да. они шотные, Они шотные все. У них арта. У них шотные Просто все. Рам, тебе нужно снизиться сюда. 280. Снизиться сюда, 280. Рам. Раму а вот рам. эту хуйню надо разыгрывать. Артах, кодай. А а тут стоит, вот здесь стоит. Я сейчас... Я сейчас сдохну. Тут никого нет, нафига. Сдохнешь. Останься не Неужели не с ямы, не, не уезжай с ямы. Наташа, останься. Ниже, ниже ямка с тебя. Вкатись с нее ниже. Да, вот в эту еще назад. Левее лучше. Ты чё, господи. Я не знаю, мы на ничью играем или что? Какая нет, нет. играем ага. за свете. Вот учел, вот учел, вот учел, Слева. вот учел. Вот он. Ну все, Натаха. Он будет светить. Иди сюда, иди сюда, светить, сюда слышишь? Иди сюда, иди сюда, едь сюда, иди едь сюда, рам, прямо, рам, рам, рам, отсветись и сюда. А не, ворта 600 даёт, ебать. Ну да. А. Да. Два совка справа, игры, Доигрывайте, они сейчас сами будут что-то делать. Наташ, ты в свету? Понятно. Ты ничего не будешь они, а? они ждут, КД, они ждут, сейчас 19-й не берет зарядится и просто въебёт mm -hmm. рту. Mm -hmm. А, нет, не въебёт. Наташ, попробую, вот этого чила можешь да. брать? Да, чифа убивай. Ой. Давай. Ну, я... Он не будет светиться больше, левша? Ну я не знаю, а сейчас Артур артой доберут, Попробуй, я не знаю, поехать. Арташка, да? Ну, сейчас она зарядится. Надо ехать, давай. Ну, вот сюда, не варик, сюда не варик, сюда не варик ехать. кого-то убить одного Артура, и все заебись. Будет. Наверное. Блять, здесь Еще зря зарянгейлся, да. Хуело. Сейчас заряется арта. Ля-ля-ля, без шансов. Кто-то где-то не доиграл. А чё, нас тут двоих в улину убили? Тут, да, ну, блядь, один, ну я говорил, блядь. Просто зачекайте, если не можете, не надо. Нет, вы один, поехали сюда, нахуй. Ну, куда они нас один, Тихо, дайте пушили. Дайте тихо, дайте ему доиграть. Дай тихо, дайте ему доиграть. Дайте один, один, один, один, один, один, один, один, один, один, один, один, один, один, один, один, один, один, один, один, один, надо один, один, сверху сверху ломается у тебя сверху сверху сверху вот тут чел да это, левшая, это левша это левша ездит убей кого-нибудь рам давай бах Ро. а не пробил ну почти угу. короче рассказываю хуйню о тут надо было челику играть. Кто это? Нахал был? Да. Вы просто и хуйню вы все с... говорите. Да. Угу. Вы, не, вы не слушаете человека, который разбирается хотя бы просто в мелочах. Отпускаете двоих челов, когда у нас фуловый Мне надо было, там, раз... мне надо было там разыгрывать, да, я бы их Арта кроет нашего делал. фулового чифа. У одного чифа 400 хп, у второго чифа 1400, блядь. Либо они едут и убивают его, либо они просто, я не знаю, либо они уезжают без света что они сделали. Артап... Мне арта помогла бы, да, надо было мне вкатывать, но ну, я не знаю. И вкатывать тебе всё, надо было просто от башки ну, а мусор, 19 свинометров на 600 кинул, ебаный урод. А у него бут стоял плюс <соцентрический> меня. Yeah, я в начале просто сказал, что они там вкатят. Меня <соцентрический> Натолич блайндом на 501 альфу выбил на чехе. и у него не было буста. Я в догонял, а ну, Я раз пять фугасом стрельнул, ни разу не попал. Ну, вот он и помешал в конце боя. Да не, не, просто нас с но ноунеймом на бесплатно убили вообще.